Вот, ехали на рыбалку ни о чем не думали и тут запахло бензином течет бензин из-под прокладки карбюратора герметика у нас с собой нет да и смысла от него нету вот вернулись обратно к соседу и сняли у него Карбюратор С движка Сейчас мы его Попытаемся поменять Поставить вместо нашего Продолжение следует И вот мы все-таки добрались До этого чудного озера Вода прозрачная Белая вообще Ты видишь дно, да, Андрюх? Люха, я сюда поплыл, на тот берег. Где? А, ясно Андрюха там с Павычем вдвоем В стороне Ну, в стороне, вон там водки Отдельно Подо мной тут Подо мной тут акуней стая стоит Они бег... Ну, я еще ничего не поймал Но у меня выход был, щуки У нас, короче, приключ... приключения такие У нас прокладка у карбюратора Потекла. Ну, ее и все. Не, мы вернулись к Андрюхи, у него такой же двигатель. Сняли у него карбюратор вместе с прокладкой, поставили и поехали дальше. Ой, все, а да, да, да чтобы не мучиться там с прокладками а все. Собаки? А? Собаки Но у него там запостой двигатель стоит старый. Это озеро Черное Возвращаясь на Белое И название Не такая уж и черная вода Тоже довольно таки чистая, прозрачная Чуть-чуть потемнее. сломались нас тащут в продолжаются